МВД отправила первые письма счастья нарушителям скоростного режима, которые попали на камеры автофиксации. Добрый день, с вами адвокат Бузанов Дмитрий. Хочу сообщить, что в соответствии с приказом МВД номер 422 от 28.05.2020 года с 1 июня заработала система автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры, установлены в Киеве и она в на автомагистралях Киевской области в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Министерство внутренних дел отправляет первые письма счастья о превышении скорости зафиксированных видеокамерами системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в связи с чем Укрпошта должна доставить 2400 административных постановлений за нарушение правил дорожного движения, совершенные с 1 июня в Киеве и области. Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве. Зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620. Лидеры гонки. Мерседес двигался по городу со скоростью 208 км в час. И БМВ проехал три камеры подряд со скоростью 200 км в час. Водитель получит три штрафа. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Хочу напомнить о санкциях за такое нарушение. Часть 1 статьи 122 КУПАП за превышение скорости более чем на 20 км в час. 2 км в час дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора КАСКАД ДСТУ разрешена до 3 км в час. Предусмотрен штраф 255 гривен. Часть 3 статьи 122 АП где сумма штрафа составляет 510 гривен за превышение более чем на 50 км в час. При этом штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления. Хочу предупредить, что в течение года система начнет фиксировать и другие нарушения правил дорожного движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки и стоянки, выезд на полосу встречного движения, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, движение по тротуарам или пешеходным дорожкам. Поэтому будьте внимательными и не нарушайте правила дорожного движения. Сохраняйте кому-то жизнь, а себе экономите. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. До новых встреч. А если вы до сих пор не подписаны, рекомендую подписаться на мой канал, поставить лайк. На моем канале вы сможете узнать о том, как можно и нужно использовать права согласно действующего законодательства в свою пользу.